Однажды, на зимних каникулах, мы поехали погулять в парк. Снимать мы ничего не собирались, но увиденное нас вдохновило. Мы идем под изручевая долине. тут красиво, полно снега, он везде. Мне это, честно говоря, очень нравится, потому что я снег очень люблю и его можно вот так вот собирать и кидаться. Снега было действительно огромное количество. На север Чехии мы ехали из теплой южной Моравии, поэтому кое-кто не был готов к такой погоде. По-моему, это отличная идея была взять кроссовки в такой снег. Не сказал бы я, что мне холодно, но, честно вам скажу, очень скользко, ибо подошва в, кросс в кроссовках не предназначена для похода по снегу, но кому-то мешает, собственно. Упасть -то Народный парк Безручева долина или Безручева Удоли, если на чешском, находится в кружных горах у города Хмутов. Долина занимает тысяч гектаров и растянута на 13 километров в длину. Названа она в честь чешского поэта Владимира Вашка, который писал под псевдонимом Петр Безруч. Когда-то здесь добывали серебро и другие металлы, а с XIX века по долине прогуливались чешские дворяне. Мы же выбрали совсем не дворянский путь. Саша, это Оно ну, короче, мы можем можем тут закончить сейчас и поехать домой, короче, я так смотрю. Я ну, давай, специалист, расскажи, что ты нам хочешь сказать. Ну, что? Ну, я выбрал самую примитивную дорогу, и все. Леночка, вон туда вот вторая нога да. влево, не. А, -а, -а. а как же комментарий? <свят> вот <свят> мы узнали, что в долине издавна стояла три мельницы. Конечно, мы захотели их найти. На первой мельнице делали муку для близлежащих поселений. Впоследствии в этом месте сделали пансион. Сейчас мы нашли эту мельницу довольно легко и очень вкусно в ней пообедали. Очень до второй мельницы пришлось пройти через много мостиков. Но нашли мы ее быстро. Раньше здесь была лесопилка. В нижних зданиях жили рабочие, которые занимались строительством плотины неподалеку. Идти до третьей мельницы нам не очень хотелось. Но задуманное нужно притворять в жизнь. Поэтому, давая по пути концерты, мы героически пустились в путь. Временами приходилось сверяться с картой. Он вообще уже пустит потому что мы вот возле вот этого вот перехода. Получается, что мы уже пришли, но я не вижу этого чуть А вот это, наверное, третья мельница. Решив, что здание в кустах и есть третья мельница, мы со спокойной душой пошли назад. А она это была или нет, было не так и важно. Мы идем обратно. Я боялась, что будет нечего снимать, но оказалось, что тут красота и есть что снимать. Мы дошли, предположительно, до третьей мельницы. Uh, удостовериться в этом нам не удалось, потому что, на самом деле, устали. Но uh, видели какое-то на горизонте здание, решили, что вот оно, это и есть третье. А сейчас идем назад и надеюсь, что очень быстро придем, потому что хочется в машину. Ноги мокрые, холодные, но много очень впечатлений. Ну, я думаю, что мы вернемся достаточно поздно, потому что у меня сильно болят ноги. Пока!